По тому же принципу и с тем же эффектом действует утеплитель теплокнауф. Это экологичный дышащий материал, обладающий высокими теплосберегающими свойствами, что исключает появление в доме мостиков холода и позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом. В нашей технологии LST Carsplant мы применяем теплокнауф толщиной 200 мм, 150 из которых укладываются внутри нашего каркаса стального, а еще 50 обшиваются с внешней стороны каркаса.